Я немножко коснусь применения применении мозговой оболочки для увеличения толщины кератинизированной десны в области аденти. Толщина кератинизированной десны менее миллиметра и высота преддверия менее 5 и менее миллиметров. Это то, в каких случаях будет показано, независимо от того, что будет производиться съемное протезирование или какие-то костно-пластические мероприятия. Производится разрез по гребню, по э, середине гребня классически обычно отслаивается полнослойный лоскут до... Глубины, на глубину предверия, потом этот лоскут расщепляется, таким образом, как мы расщепляли лоскут при корональном перемещении, устанавливается твердая мозговая оболочка. Ширина твердой мозговой оболочки должна быть требуемой ширина кератинизированной десны плюс 5 мм. И происходит полное стопроцентное ушивание раны операционной. Обычным швом, любым, который вам нравится по разрезу на альвеолярном гребне, по середине альвеолярного гребня, я предпочитаю непрерывный, непрерывный матрасный шов э вы можете ушиться узловыми швами, главное, чтобы у вас не произошло расхождения. Но здесь никакого плюс большого объема или какого-то большого перемещения не происходит, поэтому эти лоскуты ушиваются достаточно просто. И что самое главное, вы выполняете матрасные фиксирующие швы, крестообразные, под надкосницу с фиксацией лоскута, с твердой мозговой оболочкой вместе к надкоснице, для того, чтобы создать новую глубину преддверия, и еще тем самым увеличив толщину кератинизированной десны. Ну что, давайте работать. Коллеги, что делаем? У нас осталось латеральное перемещение. Мы можем вести пластику сделать. Если кому-то что-то непонятное из предыдущего модуля, возможно, осталось. Пожалуйста. Каждый может делать то, что он хочет. Я подойду ко всем вам. Мы просто начинаем работать. Тогда я не буду отвлекаться на модель у себя. И лучше уделю вам всем внимание, тем, кто хочет работать руками, еще как-то остались какие-то силы. Эстетическая реставрация, да, в таблице, вот вы когда просто посмотрите внимательно, там есть классы рецессий при наличии образии твердых тканей, в которых выполняется эстетическая реставрация на предполагаемый уровень нового эмального цементного соединения и нового уровня соединительно-тканного прикрепления. Десна должна вплотную прилегать к реставрации. Да. Вот здесь вопрос. Значит, европейские источники, европейская практика говорит о том, что выполняется сначала эстетическая реставрация, а впоследствии выполняется уже э, устранение рецессии. Но. Глубина образия большая, вы имеете в виду? Реставрация лоскутом перекрываться не должна ни в коем случае. Вы рестав... Реставрацию вы или терапевт должен выполнить до предполагаемого, планируемого нового цементно-малевого соединения. Не весь, не весь. Часть этого клиновидного дефекта должна быть укрыта либо аллотрансплантатом, ауто либо аутотрансплантатом, чтобы там не было дефекта последующего ни зубодесневого кармана, ни присоединения какой-то ассоциированной микрофлоры, туда не было воспалительной никакой реакции. Но это в случае, если у нас да, недостаточно опекальной ширины кератинизированные десны при устранении рецессии. Я вам открою всем секрет, когда у меня спросили, до или после. Так вот, в литературе в европейской говорится, что это делается до, а на самом деле они все доводят потом этими эстетическими реставрациями через полгода после полного, полной стабилизации клинического эффекта от ее устранения. Я просто видела это своими глазами, я работала, я видела, как это происходит, поэтому тут... Обмануть никого не удастся. Я вы предлагаю, на самом деле, я делаю после. Да. Ее надо убрать. Ее надо убрать. Да. Да. Да. Да. Предупредить пациента о возможной гиперчувствительности. Возможно, какой-то назначить ему снижающую, гипосенсибизирующую да, терапию в этом случае, но э, я предпочитаю выполнять просто рисунку. Да, конечно, сразу. Можно прямо тут же, у вас все равно окажется какое-нибудь там зубное отложение или налет, или всегда, когда, вот особенно нависающие края старых реставраций, да, выполнив, они э, присоединение... На как правило, какую то ассоциированное микрофлора там будет. Поэтому это будет требоваться в обязательном порядке. Ну, давайте так договоримся. Значит, правильно учить, да? правильно заменять старую ортопедическую конструкцию. Более, если она некорректна, да, по прилеганию к десневому краю и так далее. Не всегда это удается. Клинически мы живем все, вот ходим по одной земле с вами, прекрасно знаем, что бывает разные ситуации. Но в таком случае надо предупредить пациента, что устранение рецессии может не принести, то есть операция может рецидивировать, может не дать того эффекта, который ожидаем. Хотя... Я, в общем-то, тоже оперирую пациентов без перепротезирования, без замерной ортопедических конструкций. Чаще все-таки это когда рецессия произошла в первый год-полтора после установки. Зависит от того, как, какая рецессия произошла. Если она произошла критическая, то результаты не, не очень хорошие. Ну, то есть устранение рецессии устраняется на процентов на 70 всего лишь. При небольших типах рецессии, я даже делаю или туннельный метод -трансплантатов, при или какие-то небольшие крональные перемещения в области одиночных рецессий, просто для создания, утолщения объема кератинизации, если это рецессия, например, 2 миллиметра. Они Когда-то был предложен такой метод, как полулунные разрезы. Ну, вы спросите, будут люди фиксировать? Я просто не знаю. <смех> ну, тогда вот да. тогда стаканчики с водой тем тобой а дофиг. <смех> Можно? Да. Но полулунные э, разрезы не всегда приносят. У них достаточно много рецидивов а это у этой методики. Она э, почему-то не прижилась. Да я сама ее пробовала, делала. Вполне неплохо, особенно в зоне, где не надо, не, не по каким-то причинам невозможно перепротезировать в области коронок, вот недавно установленных, да, которым нету еще года и так далее. Вести пластики дан, данным методом самое главное. Она применяется в основном для дистальных участков верхней или нижней челюсти. Самое главное там это наложение, в общем, это и Плотная фиксация, а сам разрез и установка твёрдой мозговой оболочки не требует дополнительных никаких... Так, вот вам хорошо видно вот так?